Всем привет, вы на канале Engame. Мы сегодня играем Майнкрафт. Я вам покажу несколько модов и приложения покажу для Майнкрафта. Короче, это а, необычный скин, у меня несколько скинов. Один такой вот, который. А, у меня у меня было в виде коровки, теперь стала в виде этого скина. Ладно, погнали. Короче, это. Мой дом, да, огромный, на новом мире. Такой вот прикольненький. Вы думаете, как я это все сделал, да? А это с помощью моего мода. Очень легко и быстро можете вы это сделать. Вы, вы не будете ничего делать. За, за вас все сами доделается. Тут у меня типа кухня, видно. Я тут еще его не осмотрел даже, кстати. Сейчас давайте осмотрим. Так, это какой-то, тут можно палахик поставить и еще что-нибудь. На телефоне я да, играю, так что мне неудобно, я уже отвык с телефона играть. Тут не знаю, что это, что. Тут просто как-то, тихо, мне показалось, тут секретный проход. Давайте самое главное, на улице посмотрим, что у меня тут. Тут бассейн у меня такой огромный, могу купаться. Но это не мой мир, это он как-то у меня сам появился, и он сегодня сделан в воздухе. Да, это прикольно, тут даже курочка почему-то заспавнилась еще одна. Ну, ладно, это не тот мир, так что мы выходим. И посмотрите другие миры. Так, это не тот. Вот этот тот, если не ошибаюсь. Я посмотрю. А, но ну это просто деревня? Давайте я вам все здесь покажу, какие у меня есть моды. Это вы просто офигеть, офигейте! У меня вот этот есть, или это уже добавили в игру не, не знали. Короче, мы сейчас а, мы такие выходим, значит я вам покажу сразу это приложение. стопы. Вот, это приложение, вот эта вот кирочка, просто вы можете написать читы для Майнкрафта, и вот появляется эта кирочка, это скины все. Тут всякие есть. Я, например, давайте хочу, хочу, хочу, хочу, я тут где-то ассасину тут видел. Например, давайте выберем этого вот лизуна. Так вот, так вот, так вот, до Майнкрафта, да. Но вот теперь он должен у нас появиться. Потому что мы сейчас заходим, но а там опять ничего нет, Вот почему. Хе, пошутил. Есть. И у нас этот слаймик есть уже. Давайте за него будем играть. И другие. Так, короче, вы выходите, выходите. И можете всяких модов накачать там. Пипец много. Ой. Вот, заходим опять в эту кирку. Теперь выходим вот так вот, например, моды всякие. Вот тут можете взять хоть что, вот даже этот мотоцикл можете взять, фламинго, тут SCP и все остальное. Даже аммиатроники есть и всякие. Оружие. Ну, кто это не скачал, а играет по сети с другом, это приложение, у того будет все по-другому. Вот, например, лазерный меч. Вот я пояс не проверял, мне это интересно. И этот вот блок уже и проверял, он стоит. Вот, вот это вот то, что нужно Майнкрафт. Запускаем. Что значит, такие заходим спокойненько. У нас появляется что нам нужно выйти и теперь заходим мы в настройки потом мы идем на блин не туда вот Теперь мы идем вот тут проверяем вот и мы берем это майнкрафт и это берем майнкрафт такие значит ладно пошли в свой мир это такая загрузка теперь у меня крутая берем ее а, я вам... Пок... Блин. Так, да, прогружайся. Пошли мы, пожалуй, давайте вот сюда. Сейчас заспавним самого настоящего голема-обезьяну. Вот у меня даже какая-то фигня. А, новая голова. В виде булка. <смех> так, ищем ее. У меня просто раз тут были вообще оружие. У меня теперь еще есть и палочка обычная. И рука. Это что такое? Стоять, куда я надо свой. посмотрим, что это за рука. Так, так, где это? Один. Да, вот здесь я заберем. И последняя тыкву. Вот Опа. Вот эти тыквы. Это горячие новые тыквы. Тыкву, посмотрите, вижу зомби какого-то. Так, подлетаем. Раз, два. Три. 4 и пять. Делаем, у нас Халк появляется. Там вроде на картинке другое было, а тут тыква. Наоборот, там должен у нас обезьяна быть. А теперь у нас тут Халк в есть. Ой, ну он звучит как железо на самом деле. Вот, Халк, пусть у меня один такой будет. Или два, два пожалуй. Да нет. Вон там вот у меня нужен, чтобы он был. Чтобы они тоже отдыхали, тут загорали. Так, вот. Вот так вот, так вот. Летим сюда, и вот так вот. И вот так вот. И вот так вот у меня один будет калка развлекаться и посмотрим что это за рука. А это кусочек пиццы походу. Ой, блин, там испугался сам-то. Вот Голем таким вот должен быть на самом деле, но он у меня другой. А блоки тут есть, специальные? Так, тут еще где-то есть пудели и собачки другие вот есть аммиатроники Вен, скачайте это очень прикольно будет вот этому только что смотрели они должны э, были потому и мы можем сейчас я приучить охранника крипера вы представляете крипера вот эти тут можно этих миньончиков приучить или как их зовут. Всяких животных. Тут, короче, все есть. Вот даже вот специальные наряды и пушки. Вот всякие оружия, тут автоматы, и втечка, и пейца, и все остальное всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. всем, пока!